Добрый день! Сегодня речь пойдет о можжевельниках. У нас был уже один выпуск, посвященный некоторым сортам. Но сортовое и видовое разнообразие можжевельников настолько велико, что к этой теме мы будем возвращаться снова и снова. Сегодня достаточно необычный выпуск. Тем более, что мы все-таки садовый центр и должны агитировать вас за растения, а не наоборот. И тем не менее, сегодняшний выпуск будет посвящен самым капризным сортам можжевельников. Они подходят тем из вас уверен в своих силах, кто считает, что справится с любым растением. Скажу сразу, я так до конца и не смогла найти подход к этим сортам и просто стараюсь их избегать. Ведь сортов можжевельников так много и выбор настолько велик. и так черная пятерка или хит-парад наоборот. Оговорюсь, речь идет о сортах, которые плохо себя зарекомендовали, в нашем северо-западном регионе, а в более благоприятном климате эти сорта ведут себя совершенно по-другому. Даже в нашей Ленинградской области есть участки, где можно встретить эту пятерку сортов в очень приличном состоянии. Итак, начнем. Пятое место занимает можжевельник, относящийся к среднему. Это Blond Gold. В целом морозостоит, во взрослом состоянии достигает 2-3 метра в диаметре и до метра в высоту. Ну, наверное, в нашем регионе был бы не более 60 сантиметров. Ключевое слово «был бы». Растение крайне эффектное. Хвоя как голубого, так и бананово-желтого цвета. Такая краска и стала ключевым моментом при выборе названия для этого сорта. Но это же и сыграло с ним злую шутку. После первой зимы вы выстригаете ветки желтой хвои а в последующие года и остальные. Растения действительно интересные, но, увы, прилично выглядящие экземпляры я встречала разве что на территории Голландии или Германии. Ах, не права, еще в садовых центрах, в момент покупки. Четвертое почетное место занимает Блюстар. Хотя многие садоводы, наверное, со мной не согласятся. Я знаю сады, где блюстары очень неплохо себя показали. Но это, как правило, сухие солнечные места, где снег весной долго не задерживается. Можжевельник очень красив. Это компактная голубая подушка, в десятилетнем возрасте, достигающая не более 60 сантиметров высоту. Минус этого можжевельника – это его медленный рост. Его годовой прирост не более 2 сантиметров. А вспомните весну. Каждую весну мы чистим и стрижем наших питомцев. Вот и получается, что ежегодно мы выстригаем и вычищаем больше, чем дает прироста за весь год. Таким образом, блюстар ежегодно только уменьшается в размерах, а не наоборот. Третье место в нашем хит-параде наоборот занимает стрикта можжеельник с голубой окраской хвой, имеющий свечкообразную форму. Мечта любого дизайнера. Пока растение молодое и зимует под снежным покровом, все хорошо. Оно радует нас из года в год. Но вот, стрикта, стрикта выросла и начинается. Она все время стремится подгореть, и непонятно, чем и как ее притенять от солнца. Марни мало, притеночной сетки много, а какая она колючая. Я люблю можжевельный. честно, но предпочитаю, чтобы стрикту чистил кто-нибудь другой. Второе место мы отдали Мэйре. Представьте себе можжевельник, который всем своим видом напоминает фонтан. Нет, не фонтан, а водопад. Когда смотришь на взрослый экземпляр, кажется, что кто-то нажал на стоп-кадр. И перед вами вовсе не растение, а поток воды. Но опять увы. В идеальном состоянии я, наверное, Мэйру не видела никогда. А вот а из Мэйры сколько угодно. После того, как весной можжевельник сгорел или подобрел, его выстригают и выдают, э, и даже продают за бонсай. И возглавляет нашу пятерку Флориант. Можжевельник, названный в честь голландского футбольного клуба. И действительно, он похож на футбольный мяч. Но я бы дала ему другое название – дабл трабл. Почему? Да потому что он вобрал в себя все минусы и недостатки блюстара и блюенд-голда. Медленно растет. Отпривает как блюстар. И имеет как желтую, так и голубую хвою. Вот, наверное, на этом все. Остальные сорта можжевельников гораздо более благодарные, и менее капризные. Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки. До новых встреч. Удачи вам!